Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон, я являюсь сотрудником компании Equip Group, И сегодня я хотел вам рассказать про стаканомоечные машины. Из всей посуды сложнее всего мыть стаканы, бокалы и рюмки, ведь на них видно каждое пятнышко. И для того, чтобы добиться идеального результата при мытье стеклянной посуды, необходимо пользоваться стаканомоечными машинами. Для удаления жирного налета на стеклянной посуде мы пользуемся моющими средствами. При температуре мойки свыше 60 градусов стекло из-за них мутнеет. Это называется выщелачиванием. Дома этот процесс занимает очень много времени, а в ресторанах это происходит очень стремительно в связи с тем, что посуды пользуются очень интенсивно и часто. Существуют специальные машины для мойки тонкого стекла и хрустальных изделий. Они работают в щадящем режиме и работают с мягким стартом. В камере не применяется высокое давление и горячая вода. Посуда надежно фиксируется в кассетных корзинах, которыми комплектуются машины. Самый распространенный тип загрузки – фронтальный. Для чайных ложек предусмотрены отдельные корзины. Почти все машины компактные и могут монтироваться под барную стойку. Производительность машины достигает 1200 единиц за час. Рабочий цикл состоит из двух этапов и длится от 2 до 4 минут. В это время хрупкая посуда подвергается орошению моющим средством под давлением от 0,5 до 0,8 бар. Ополаскивание делится также на два этапа. Сначала горячей водой смываются остатки моющего средства и одновременно дезинфицируется содержимое кассеты. Затем температура воды медленно снижается и посуда ополаскивается с применением спецсредств. При выборе стакана моечной машины нужно быть внимательным. Если вы планируете монтировать ее в барную стойку, убедитесь, что она подходит вам по размеру. Сравните рабочие кассеты со своей посудой. На предприятии должна быть возможность подключить подачу и слив воды, а также недалеко от машины должна быть установлена электрическая розетка. Также стоит обратить внимание, что при мытье стекла необходимо пользоваться мягкими моющими средствами. Обратите внимание на высоту загрузочного окна. Например, у модели Apache AF402 высота достигает 320 мм. Это позволяет вам мыть бокалы высотой до 285 мм и тарелки до 300 мм.